Пингвин возвращался домой из путешествия, но вдруг поднялся Смерч, и кораблик попал в него. Что же мне теперь делать? Смерч сломал двигатель моего корабля. Ух ты, какой маленький пингвин. Привет. Привет как тут оказался. И пингвин рассказал ему, как было спокойно и как смерч принес его сюда и сломал кораблик. Я могу помочь тебе вернуться в Антарктиду. Как? Мы сделаем твой кораблик летающим, и ты быстро доберешься домой. Это здорово. Ух с пингвиненком отремонтировали кораблик и поставили туда реактивный двигатель. Счастливого пути! Спасибо.